стабильней штрих становится, ты прям чувствуешь, что он у тебя под контролем, правильно? Вот и мастер, который а, может заглубиться. Почему заглубиться? Потому что вся рука у нее на весу. Получается, она мизинец выставила, как у циркуля ножку, и пытается рисовать. На латексе могут даже получиться, в принципе, и неплохие ровные линии, но если она будет проводить по коже, то есть риск, что местами будут очень глубокие и пятна заглубленные. Местами будет поверхностно, потому что рука нестабильна в таком положении. Сейчас мы ей перепоставим руки и а, даже видно, в принципе, на макро, что местами местами она скакнула пусто, потом ярко, потом опять пусто то есть, вот он, этот волос, который неправильный. Теперь смотри, ставь, как руки: ставишь прямо вот так четко всю ладонь. Вот. кисть, пальцы, все у тебя вот такое очень, очень абсолютно стабильное и твое движение совершаешь, ты вот поняла? вот так mm -hmm. вот и медленно выходишь. То есть тут тебе гораздо удобнее и войти в кожу, и пройти и выйти. У тебя вот эти пальцы не дают ну ходить ни вниз, ни вверх, все зафиксировано, и вот эти пальцы четко крепко держат машинку, поняла? Прям очень хорошо держишь руку вот этими пальцами. Ой, маша, ручку. И твое движение, оно такое чисто, вот, вот такое, очень стабильное. И вот этими двумя пальцами. Вот эта часть у тебя тоже стоит, прям на лбу стоит. Прям близко у тебя носик получается. И ты можешь тогда любой нажим осуществить. Можешь прям уверенно и глубоко пройти, ну, если это толстая кожа да, какая-то, и в любую сторону загнуть. И можешь очень-очень-очень тонко пройти. Поняла? Uh -huh. Не дрожа. Не uh -huh. дрожа вверх-вниз. Вот это важно. Потому что вот вся стоит ладонь, uh -huh. вся, и вот эта часть упирается в средний палец машинки, и все, она как бы останавливает твое вот это все дрожание, ты можешь все что угодно сделать вообще, и медленно вести тоже удобно. Удобней? Стабильней штрих становится, ты прям чувствуешь, что он у тебя под контролем, правильно? И попробую загнуть ее от себя и на себя такой небольшой сгиб сделать. Вот эта пляска закончилась, когда вот угу. штрих пунктир получается. Все, вот такая постановка рук для правильных волосков.